Здравия вам, господа солисты и солистки. Тут вопрос такой встал, почему не рожают, да, почему в наше время тут люди стали как-то меньше размножаться. Проводят всякие разные исследования о том, как это в разных странах, где в какой стране, от чего это зависит. Уже куча всяких разных данных есть, и порой они даже не стыкуются. Говорят, что мол, в развитых странах рождаемость ниже, ну, вот в Израиле, например, не совсем ниже, чем в других странах. Наоборот, смотришь на другие развитые страны и понимаешь, что там, где деньги есть, как-то что-то все равно не рожают, что-то как-то не размножаются. В Америке растет количество бездетных и количество людей, которые решили, в принципе, не связывать свою жизнь с рождением детей, решили прожить соло. За них почему-то многие люди беспокоятся о том, что «О, как же, кто уже тебе там стакан воды-то подаст? -то? Как же ты будешь жить на пенсии?» -то? Они чего-то не беспокоятся. И наткнулся я на некоторые социологические опросы, которые были направлены на выявление, собственно, причины, в чем же дело, да? почему же люди -то перестали размножаться, люди в первую очередь говорят, что да, там, понимаете, материальные проблемы, жилье нет там и все такое прочее. Экономика там не такая, экология плохая, правительство плохое, в общем, все-все-все. Когда отдельные им задают эти вопросы, они отвечают наоборот. Они говорят, что да нет, нам нравится, там, нам нравится Америка, нам нравится экономика Америки, например. Да? И получается, что где-то они врут. А где врут? А врут как раз, когда их спрашивают про то, почему они не хотят иметь детей. Потому что они на самом деле не знают. На самом деле они не знают, зачем нужны дети. И поэтому не могут ответить на вопрос, почему они не нужны. Здесь скрывается страшная правда того, что люди боятся сами себе признаться в некоторых вещах, которые как-то не вяжутся с их моралью, как-то не вяжутся они с общественной моралью и пытаются вот изобрести какие-то отходные пути. Я сам опрашивал женщин, говорю, почему у вас там только один ребенок или только два? Ну вот, знаете, там много денег надо, чтобы содержать там туда-сюда. Мужчин нормальных нет. Мужчин нормальных спрашиваешь, а ты хочешь детей? Да как-то вот нет. А что не хочешь, а Женщин нормальных нет. Еще у женщин спрашиваешь, а, собственно, денег-то сколько надо? А они не знают. они не знают. Я говорю, ну, вам вашей зарплаты хватает на одного ребенка? Ну, вот, да, да, конечно, там вот приходится экономить. Если было немножко больше, было бы лучше. Я говорю, хорошо. Представьте, что есть некий спонсор, спонсор прям такой, который готов вам вот пять... Ваших месячных заработков дать, но у вас будет 5 детей. Да даже не 5, даже вот 5 ваших заработков и 3 ребенка. Ой, нет. А что нет-то? Ведь вы же говорили, что у вас материальные проблемы, так вот мы вам решим, давайте рожайте. Нет. Демографы изобрели словосочетание «демографический переход». Якобы им все объясняется. Якобы вот люди приходят к какому-то определенному этапу развития, определенному уровню благосостояния, и рождаемость начинает падать. Как-то вот не является ничто мотивацией для рождения детей. А с другой стороны, есть еще ученые, которые выяснили, что оказывается 70% всех детей в мире – это дети незапланированные. Их никто не хотел, они просто сами по себе учились. Да? Ну, люди занимались процессом и как-то опа-на и сюрприз да, в подоле принесла. Бывает. Ну что ж, раз принесла, значит надо воспитывать. Да? Воспитывать надо, что ну, еще в процессе получается 1-2. И когда были изобретены доступные противозайчаточные средства, люди как-то резко ими радостно воспользовались. Казалось бы, Дети цветы жизни, мы все любим детей, а нет, продайте нам, пожалуйста, пачечку презервативов, нам не нужны. Различные страны пытаются стимулировать рождаемость, там, семейную жизнь, вот, в частности, говорят про скандинавские страны, что там с этим делом все очень хорошо, правительство не жадное, всем, кто хочет размножаться, тем очень много дают, но коэффициент рождаемости, там, простите, на уровне воспроизводства. Ну, это как бы нонсенс, да? Нужно заставлять людей просто воспроизводить себя. Угу. Я сколько разговаривал с мужчинами, с разными женщинами на эту тему. И в последнее время такие разговоры что-то очень сильно участились. Ну, наверное, народ как-то все-таки видит мои эти видеоблоги «Жизнь соло» и спрашивает, да, задает вопросы. Что же делать-то со стаканами воды и со всей прочей фигней? Ну и я в результате всех этих разговоров понял, что люди просто не хотят детей. Да? Не хотят и все. А все остальное это отмазки. Расскажу на примере, допустим, вот продажи товаров. Я работал в торговом отделе, как-то торговали мы там, неважно чем, допустим, конфетами. Вот тебе дают план продать 2 тонны конфет. И никого не интересует, что ты придешь и будешь отговорки лепить. там. Я не продал, потому что там директора не было на месте. Или потому что у всех полки были заполнены. Там, или потому что дождь пошел, там, машина сломалась. Никого не интересует. Если у тебя есть какая-то проблема, дождь пошел, ну, ду, зонтик возьми, справься с этой проблемой. Машина сломалась, ну, почини быстренько, доедь там до клиента, продай. Полки у него пустые, ну, предложи ему рассрочку, там еще что-то. Может быть, там тоже отмазка какая-то, да? На складе-то место есть, надо ж туда продать. И никого никогда не интересовали вот эти вот отмазки. То есть, есть план, надо делать. Все, и мы делали. Мы спокойно делали. У людей нет плана. На то, чтобы кого-то там рождать и воспитывать. Нет плана, скорее всего, потому что есть возможность жить без этого. Вот есть возможность жить без этого. Люди радостно этим пользуются. 44% американцев сейчас э, в возрасте, там по-моему, до 40 лет говорят, что в принципе они могут что с детьми прожить жизнь, что без детей. Но при этом в возрасте 40 лет они не имеют ни одного ребенка и в принципе не парятся по этому поводу. Если бы людям ставили план, как в нашем торговом отделе, да, вот поставили тебе план родить троих детей, ты такой, ой, денег не хватает, ну так заработай, да, там бизнес откроили, там в карьерно вырасти для того, чтобы потратить все на детей, да, что там еще, жилья нету, ну ипотеку возьми, вот, пожалуйста, можно же решить все эти проблемы, но люди не хотят решать, люди хотят чтобы у них этих проблем просто было поменьше да а дети как бы они генераторы вот этих всех проблем потом еще в школу водить в садик в больничку говорят жизнь без детей это как компьютерная игра на таком лайтовом легоньком уровне А если у тебя один ребенок то это уже уровень средней сложности а прям hard такой hard это трое детей и желательно чтобы все инвалиды вот тогда у тебя будет супер hard level твоей жизни Люди как-то перестали по верить во всякие перерождения. Они понимают, что жизнь у них вроде как одна. Что там будет после смерти, непонятно. Но вот эту жизнь как-то вот, если она все-таки на самом деле одна, то хотелось бы ее как-то прожить очень клево, да? Потому что а вдруг больше не будет, да? Вдруг не получится больше переродиться там? Вдруг вообще души не существует, а мы на самом деле вот материальное создание и... Похоронят нас, и мы просто сгнием. И никуда мы там перерождаться не будем. да? Надо же прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно больно за все просранные полимеры. Правда же? Поэтому, господа и дамы, прекращаем врать себе и обществу. Просто говорим, такова наша воля. И все. Ну вот, нет у меня никаких проблем. Ничто не мешает мне заводить детей. Не хочу. Как профессор Преображенский. Купите... Журналы, да, в пользу детей Германии. Не хочу. Вы не любите детей? Нет, люблю. Вы не любите Германию? Нет, люблю. Может быть, у вас денег нет? Нет, есть, есть. деньги. Так почему не купите? Не хочу. Все. Вопрос закрыт. Не хочу.